Юflight Что Сажусь Много. Вы не против что штука, что у вас пошло? Ну, предстоит ли умные? Да. А ваши документы можно сомневаться? Конечно, же не нужен. Слух прочитаю. Пу -пу. Алексей Николаев, Старший лейтенант 29 номер года. А, выдано? Выдано. Это срок до У вас поступило заявление, первое из избыл. А можно изучить его? То, что у вас незаконно включение Можно почитать? Ну, Николай, можно? Почему? Я представитель его. Если Николай, есть, есть у вас если представлять его интерес. Я вот. Уж не представитель. Договор у вас есть uh, серокопия договора? Еще раз? Серокопия договора. На ну энергоснабжение? Да, да. Конечно да, есть. Можно я посмотреть? Паучки нету. Не увязочка. Конгорское отделение, разве оно есть? Вице-директора Конгорского отделения переменять грузбы Якоповой, Светланы Германовны. Да? Возможно, походит. А кто может... Вот самое. Вы э, изучали документы, вот договор настоящий, да? Который... Подпись здесь вот должна быть, да? А ты кто расписывался вообще вот это? Не нотариусом заверен, да? А зачем вы такие документы к обороту принимаете? Ну, копия Что, мне кажется, Какая копия? Но, копия, это, до, но копия, копия должна быть. У же договор верена. есть оригинал? Нет, подождите, Фламент подождите. Должен. Вы смотрите, какая история. Вы сейчас э, предоставляете документы, которые заверены простой подписью и написано копия верна. Кем она заверена? Тут не написано. Просто подписи, Что? правильно? Зачем вы такие документы принимаете в оборот? Договор-то правильно? Мы не будем все документы таблицу заявили. А как вы хотели? Вы же сейчас у него паспорт попросили, или там удостоверяющий личность, да, документ. Конечно. Вы же убедились в этом. А почему вы не убеждаетесь в том, что вы договор оригинальный увидеть хотите? Я думаю, никто не против, что такой договор Он тоже есть. Против? Нету. именно что против? Нету. Ну, нету нету такого договора. Вы не заключали договор, сценарий Нет? Во-первых, во-вторых, даже если заключали договор, да? Как тут э, директор не, не, не расписан, да, с кем он заключал договор -то? если даже заключал? С первым С каким? Кто? Директор-то где? Где подписи тут? Тут подписи нету. Нету подписи. Ну, а еще сам договор изучить? Во-первых, во-вторых, то договор-то не является действительно как-то крым. Правильно? Да, должно быть э, доверенность от юридического лица действовать на право. А если нет такого, то должно быть юридически заверенный документ по нотариусу. Правильно? Так что давайте верните этот документы обратно, или как Вы там хотели, да. и запросите оригинал договора, или заверенный нотариусом хотя бы, да, с одной стороны, с другой стороны. Причем-то здесь э, Перминальгазбет, город Тунгур, Свердлова 56. Этой организации как таковой нету. Они не имеют права действовать от имени юридического лица. От Пермской организации. Они не имеют права действовать. Потому что э, у них э, даже в ННН и да, выписка есть такая. Здесь не ну, указано, Там... и ННН и ГРН у них нет? Нет. Здесь... А, есть как а это, наверное, Пермске. Пермске, да? да? конечно. А, у них нету здесь. нет. Конгуст, даже, Конгуст, даже, э, любой дает. филиал должен действовать от имени юридического леса. Э, правильно? Должна быть доверенность. Но как таковой доверенности здесь в Кунгуре нет. А они вам предоставили, они, кстати, знаете, к этому заявлению доверенность, что от имени этой организации нету? Здесь должно нет. написано быть доверенность. Кто? Подает? Заместитель, Заместитель директора диреки, да? Варламова. А О, где печать? Оперативный деятель. Но здесь печати, ладно, стоят какие-то. Я не, не понял, что за печати. А, это Ваши печати, да? А, это зарегистрировано вами, да? Печать. И это, и это, да? Вот. Да. вот. А здесь где печать? Во-первых, во-вторых, у нее должна быть доверенность это заявление писать. Это тоже фельдкина грамота -то, правильно? Так что давайте э, бумаги, конкретные, э, Будут тогда и будут разговаривать. Вот это вот то, что здесь написано, это написать можно на любом листке. Правильно? Зачем вы такие документы берете боворот, в оборот? Сделал. Тогда это действительно не соответствует. Ты в дальше время пока все отправились, правильно? А написания вообще никакие не дают. То есть давать ничего не будет. Конечно, не буду. Все хорошо, слушай. Спасибо. После... Пока документы не предоставите нормальные, оригиналы, правильно? Приступы от директора, да, быть тогда приложена, приложена, как, как. Это, во-первых. Во-вторых, смотрите, какая э, получается ситуация. Э, он подает заявление, да, когда его отключают от электросети. сети. Я три раза подавал. Он три раза писал заявление. Один раз только ответили. Понимаете? Один раз. И то э, так это уклонило, что все правомерно делают. Но как они правомерно делают, если человек приходит, его обрезают, ни слова не говоря. Он на вахте, да? Он на вахте, он не дома. У него кошка дома, дети дома, холодильник работает, да? где продукты. Вот как вы сами это правильно он делает? Просто они, человек приходит. Они ему, наверное, послали, Никаких уведомлений он не получал. В законе сказано, что без решения суда не Только имеют по права, суду они имеют права открыть. Только суда. Никакого суда не было. Больше никак. Даже приказа никакого. Газовики Это него водок... одного у него делается. Водоканал они подавали, приходили судебные приказы, которые я отменял. А эти даже ничего, никаких судебных приказов, просто приходит какой-то левый, я даже на него, на электрика писал заявление, он говорит, что я не в компании, я говорит, на... Он больно наемный. Наемный. Он ходит, что дают список, он пошел, отрезал, а что я отрезал, я не знаю. Ну, конечно, со мной расписали под а что... Я отрезал, я не да нету, телекент, нету, нету никаких, нету никаких подписаний. Им дают какое-то, распечатали и все, он пошел с что... Должники, вот, им сказали, что он должник, я их включаю, я свою работу выполняю. По идее, а вот, понимает, смотрите, если, закон. если поступать по-человечески, да, по-человечески, он должен постучать в двери, да? Вы должник, являетесь должником, да, какую-то бумагу, какую-то должен, да, какую должен бумагу ему вручить, правильно? Предупредить его, что я с вас сегодня отключаю, так как у вас есть задолженность какая-то, правильно? Но он эти действия не проводит. Почему полиция не проводит таких же действий с этим, вот, э, можно сказать, нарушителем, да? Которые отключают от электроснабжения. Хотя только по решению суда можно признать человека должником. Суд а даже не имеет отключает. права, суд даже не имеет права признать, чтобы отключ, на отключение. Потому что энергоснабжающие и всякие такие ресурсы, они не имеют права отключать человека. От жизнеобеспечивающих ресурсов, от всех. Правильно? Тогда давайте сделаем так. Вы запустите документы у них оригинальные, да? какие-то э э э э там договора, да, заключенные с, с кем-то, кто его отключал, да. А потом только э мы еще раз придем и поговорим с вами нормально. Хорошо, договорились. А -а -а. Я позвоню. Просто мы знаем наверняка, что никакие документы сами не предоставили. Они в суд-то боятся подать, потому что они проиграют. <плодисменты> <плодисменты> На суде? Не, на ну судебную никто не обык, потому что э, суд не боятся понимать. Ага, привет, Сергей. Ты сфоткай эти документы полностью, а которые предоставили. Ну, заявление вам. Тарел,